Отбирательная комиссия правосвещательного голоса и представитель у нас в информации. Повестка у нас из 22 вопроса, 23-й разная. Все у все ознакомились. Предложение есть? Повестка, поиска? По за это? Поведение? Старший у него 36, то есть больше часть на паралате в Беларуси комиссии имеет клас общения государственного суда действительно государственный совет 3 -го класса а Санкт-Петербурга третьего класса, имеет 10 государственных наград, провела и активно участвовала в работе. Комиссии по 6 Поэтому, собственно говоря, вот такие предложения у нас и появились. Соответственно, данные этики, ну, на которые, возможно, было бы очень обновлено. А Обновленные здравоохранения комиссии не похожи на Так, собрание по Пожалуйста, ленту. Уважаемые коллеги, а, в связи с тем, что Санкт-Петербургская комиссия в будет осуществлять также объединениями. То есть, да, если на закону, а, по Ставросование прописания. Кто за единогласно? Принято к шестому списка кандидатов в депутаты на Санкт-Петербургского по единому избирательному на Уважаемые коллеги, мы с вами уже говорили о том, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия свои о а не форму протокола, а подписи избирателей, коллеги, хочу, ситуации, сопровождение деятельности избирательных комиссий. В порядке выдвижения кандидата подписи комиссий и также данная, Соответственно Проект постановления, пожалуйста, вовсе. единогласно принято. Переходим к следующему вопросу. О избирательных комиссий, осуществляющих подготовку, проведение и Пожалуйста, Уважаемые коллеги, данное конечное постановление разработан, Gracias. Уважаемые коллеги, выпущенный коллег, постановление о том, что три последующие президентства заболевают в соответствии с законом о выборах Генерального законодательного собрания Санкт-Петербурга. конкретные. это постановление утверждает четыре формы утверждения членов Сберы. зарегистрированного округу и зарегистрированного по адресу на мандату Вопросы, предложения, стороны Кто за, за? постановление об в депутата. А мандатного финансового вопроса, приглашения. Голосует. Кто за? Единногласно переходим к следующему вопросу. Об определении перечня финалов серо-западного банка Сбербанка в, в открытии специальных избирательных счетов региональных измерения политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, кандидатов выдвинутых мандатному избирательную довольно. Мы будем пожалуйста, обратите на это внимание. Пожалуйста, владелец для банка для открытия I know Вставать единогласно, в основном принято. Переходим к следующему вопросу. Об Определении деличных филиалов в 2015 году избирательных счетов избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов, кандидатов выдвинутых по одному продвижению избирательных выборов, депутатов за собрание, это 6-й Пожалуйста, пожалуйста, Уважаемые коллеги, а отчетности и перечисления денежных средств, выделенных результатов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской избирательной комиссии, другими комиссиями на подготовке к проведению выборов депутатов ЗАГС собрания современного 6 года. sous что мы под штосом единогласно, следующему вопросу о порядке открытия единения избирательных специальных избирательных счетов для формирования проектных кандидатов на по для кандидатов на на выборах, для избирательных на выборах, для кандидатов на выборах, для кандидатов на кандидатов для кандидатов в этом объединении и в а В 2014 году перед муниципальными выборами. Поэтому решению в качестве приложения 2014 года номер 55 509 прилагался образец заявление о назначении уполномоченного по финансовому вопросу, ну, когда, это, когда, это, когда это понятно. Образец доверенности уполномоченного по финансовому вопросу. Образец заявления гражданина о согласии быть вот этим самым полномочным представителем, образец решения избирательной комиссии, в данном случае это было ЭльфО, по регистрации этого полномочного представителя. Еще одно хочу сказать, я когда читала, я его читала mm -hmm. этот порядок, тут я человек не финансовый, да, я попыт разбираться в финансовых вопросах. Но я полагаю, что многие кандидаты тоже не очень хорошо в этом разбираются. Но тут же возникает это слово карточка да, загадочная. Вот к положению для комиссии, только что-то там есть образец карточки, а здесь нет. Вот мне кажется, что это неправильно, что вот, мы должны это сделать. Мне тут сказали, что это постановление уже согласованно с Центробанком. Это по закону положено, да? Ну, в этой ситуации, наверное, нам сложно вносить в него какие-то изменения, хотя это было бы правильно. Вот, но в таком случае давайте. Работаем эти образцы документов и на своем сайте. Потому что в пройденном случае мы будем иметь много проблем. Мы же это делаем не только для кандидатов, например, для территориальных федеральных комиссий, которые первый раз за много-много лет будут регистрировать, подавать на школу полномочиями. Вот такое мое предложение. Потому что будет очень много проблем. Но то, закон. На самом деле больше требует банк. Там есть какие-то такие процедуры финансовые, которые будут этот баночник проделывать промежуточные, которые они тоже хотят, чтобы у него была Вот чтобы не было таких проблем. Давайте разработаем. А это мы с вами уже рассчитаем. Ну, может, голосовать не будет за это предложение. А, ну а что? Тогда, давайте, это давайте за постановление. Кто за данный представитель прошу голосовать? Единогласно принято. Переходим к следующему вопросу. О создании Казумы ревизионных служб, территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге, словом очень других избирательных комиссий по уровню депутата в Собрании штат Пожалуйста. У вас следующему вопросу, об исключении лиц из резерва состава участковых комиссий Санкт-Петербурга в данном объекте. Уважаемые коллеги, в данном порядке постановление, в основном соответствии с федеральным законодательством постановления Сент-Петербурга избирательной комиссии, в связи с решением территориальной избирательной комиссии номер 2, 14, 15, 26, о предложении Санкт-Петербурга избирательной комиссии, голосовать по данное основание единогласно. постановление принято. Переходим к следующему вопросу о кандидатуре для зачисления резерв состава участковой комиссии Санкт-Петербурга. Уважаемые коллеги, в связи с формированием участковой комиссии избирательных участков номер 108 и 181 под ведомственной комиссией избирательной комиссии номер 2, а также избирательного участка 300 таких облегал в Субтитрых комиссии о том, что в Субтитрых вопросах о том, что в в Субтитрых в Субтитрых в Второй участковый комиссий Санкт-Петербурга победил в избирательной комиссии Один сан из Санкт-Петербурга победил избирательной комиссии Три Санкт-Петербурга избирательной комиссии Вопросы предложены? Согласен. Старый голосование. кто задал письмо, прошу голосовать. Я нагласно. Установление было. Переходим к следующему вопросу, последнему, о а предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии на Фегородского муниципального образования, муниципальный опыт и пожалуйста, иди, иди. уважаемые коллеги, решение муниципального совета обеспечения высокоголовноочи сформировано ПМО на литейный округ. Наше предложение в составе жены 9 июля на представление председателя СИК-16, предложением а, на торгов председателя избирательной комиссии назначить Рахманова Дениса Вячеславовича 84 -го и образования высшее. что июля стояло заседание рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Состоялось а, встречи с кандидатом. А, единогласно было принято решение рекомендовать его в Санкт-Петербургской избирательной комиссии для. А, и и подозраться, подозраться. Вопросы предложения Ставим Ставлю на голосование, позадам голосовать. Задим Поза дня Спасибо за работу. Все, Все, спать 19 сентября. в в в Субботство, 830. Коллеги, сегодня в 17.30 в афиралд районе у нас рекурсионное совещание с Диками. Если есть желание, поддерживайте. Сегодня в 17.30 администрация афиралд района показала орг совещания с Тиковым. Если есть желание, поддерживайте. Не меня Я помню, что тебя последним хорошо. Долго пришлось ехать. Пошли,